Так, сейчас пытаюсь. Меня сейчас видно? Вот. И видно, и слышно. Давай, отлично. Класснейшее. <свист> Я буду, видимо, где-то, да, под фонарем стоять. Ну давай, тебе значит так нужно, да. <свист> да. О, видите, у нас сколько зелени. Отлично, супер. Ну давай, делись уже своими, да, проработками, проработками. <клышленный> да, во-первых, я хочу сразу же сказать, надо следующую тему ставить, это а, зазоры после сухих дней. Это прямо обязательно. То есть вот то, что ты сегодня рассказала, я-то тебя слышала. То, что ты сегодня рассказала, то, что с детьми происходит, да, это вообще очень важная тема, которую мы в результате сами же потом через много-много лет начинаем прорабатывать, но мы не понимаем, откуда это происходит. Да. Вот, у меня тут даже кот со мной пришел, если видно. Он всегда со мной ходит. Что касаемо страхов. А страхи, конечно, это мысль. Мысль, которая в принципе может существовать, а может и не существовать. Фантазия, да. Да. да. да, То есть все, что мы делаем, в принципе, по большому счету, это мы делаем из ума. Когда мы оставляем ум, либо его успокаиваем, то у нас нет страхов. То есть страх это оценочное осуждение, но это не просто оценочное осуждение. Это когда мы сами себя обесцениваем. Вот именно когда мы сами себя обесцениваем, когда мы свои границы снижаем, то тогда у нас поступает мысль, что кто-то другой из другого мира может нас э, ввести нам какую-то другую мысль, какой-то свой страх, передать его нам. На самом деле, если мы научимся себя не обесценивать, то тогда у нас эти страхи, они, в принципе, будут отпадать. То есть у нас что страхи, что обиды, это же, в принципе, все из одной серии. Почему у нас возникает обида к какому-то человеку? Она у нас возникает, эта обида, не потому, что он нас обидел, а потому что мы не проработали свои границы. То есть у нас нет вот этого вот самозначимости то есть мы себя не знаем насколько мы ценны для этого мира для для самого себя и когда мы не знаем свои грани, границы когда мы обесцениваем сами себя то конечно же любой другой человек может нас абсолютно спокойно э, обидеть оскорбить э, запугать все что угодно происходит когда мы не знаем себя Почему вот сейчас вот я девочкам говорю, вот сейчас вот марафон у меня идет небольшой, да, почему я девочкам говорю, чтобы они именно нашли себя, нашли, почему они ценны в этом мире. То есть это же изначально вообще в принципе представить, да, то есть к одной яйцеклетке мучиться там стая этих сперматозоидов, да, я только спроси. И только ты появился на свет. Это же не просто так. Это э, и вот это вот обесценивание себя, оно у нас наступает изначально из детства. Да, вера в себя. Когда... Нет. Веры. Да, а веры в себя нет не потому, что как бы наши родители плохие. Им, в принципе, вообще никто не рассказал, как можно себя любить. Угу. И, естественно, они нам не могут этого чувства передать. Как можно себя любить. А если мы себя не любим, если мы себя не ценим, то, естественно, у нас даже нет рамок, у нас нет границ. То есть не в этом смысле, когда ты понимаешь, что ты единая целая совсем, а в том смысле, что вот у тебя вот такой вот бортик, а у этого вот такой забор. И он из своего забора там к тебе перекидывает твой мир, у которого вот такой вот бортичек, перекидывает какие-то бутылки, да, и говорит, а, тебе нормально. Потому что мы не можем выстроить свои границы как личности. А не можем выстроить свои границы как личности, потому что мы не знаем, кто мы. И вот э, люди, которые не совсем понимают, на мой взгляд, опять же, может быть, я не права, и которые не совсем понимают вот эти вот, что я есть все, то есть они говорят, меня вообще нет, у меня нет границ, я никто меня не существует. Но в каком контексте это изначально было, они должны это понять, до них этой сути не доходит. И за счет mm -hmm. этого у них размываются границы, и когда им, например, говорят какую-либо какую концепцию абсолютно другую, которую они не готовы на данный момент принять, у них идет полное отрицание. А полное отрицание, оно идет не потому, что этой концепции не имеет места быть. А полное отрицание идет, потому что они не знают, не зная себя, не готовы даже дальше развиваться, чтобы узнать свои границы, потому что у каждого человека есть свои границы. Мы все живем в матрице, и вот этот вот, как говорят, уход из матрицы, уход из матрицы куда? Только в другую матрицу, по-другому вообще я не вижу. Ну, может быть. Я просто не выходила из матрицы, но я вижу, что как ты уйдешь из матрицы? Ну, как минимум, наверное, нужно покинуть свое физическое тело навсегда. М. А что Для там будет? Это как переход. Это как переход, знаешь, с одной игры. Один уровень, первый диск, второй уровень, второй да? диск. Вот первый прошел, второй, да. да. И там немножко свои правила, все по-другому, правильно так и есть. И сейчас люди находятся в таком моменте перехода, и мы его, все, кто сейчас слушают нас, доследы, они учатся всегда наполнять и учить всех любить через свой опыт. И все достойны этой любви, первое, чтобы полюбить себя, принять себя. И, все, и всем это легко дастся, если поверить в себя. Всем это возможно, значит, вы здесь не были, потому что сейчас все пришли именно изменить и повысить, улучшить мир, повысить частоты мира. Вот, поэтому вы все уникальны здесь, поверьте. И каждому это возможно. Абсолютно. Да. Потому что если бы мы были все одинаковые, нас бы не было столько много. Все одинаковые — это значит один я. Если нас, в принципе, много вот этих вот физических аватаров, значит, имеет место быть вот эта вот разность. Почему мы постоянно себя познаем? Именно поэтому мы себя и познаем через других. Потому что мы начинаем совершенствовать себя через познание других. То есть, о, вот у этого есть вот это, вот это вот, а у меня этого нет. Или, например, ой, меня вот это вот раздражает, у него вот такое вот мне вообще никак не заходит подумай об этом то есть когда ты подходишь к зеркалу и ты видишь что у тебя там волосы как-то растрепались да ты не начинаешь поправлять волосы на зеркале ты начинаешь поправлять волосы на себе правильно и здесь то же самое но многие люди зная это до сих пор говорят вот например вот у меня вот подружка там вот это вот это вот дело вот это вот, вот дела, я от нее там отреклась но я не такая она меня не отражает, я не такая. Ты как раз такая. И именно поэтому вы с подругой перестали быть вместе, потому что ты эту какую-то черту, этот нюанс, вот эту вот закорючку, ты ее проработала, и она у тебя отвалилась. Эта подруга у тебя mm -hmm. отвалилась. И yeah. поэтому... Мы, да, вот это вот все и говорится, что вот эти вот страхи. Страх – это мысль. Страха не существует. Если у вас существует мысль о страхе, то это только мысль о страхе. Это то же самое, что если у вас сейчас что-то в жизни не ладится... Не надо искать подоплеку, не надо думать, что ой, у меня что-то в жизни не знаете что я сделал не так. И вот начинают люди годами это выискивать, а что же мы сделали не так, а что же нам изменить, а как мне себя проработать. Успокойтесь, нужно просто делать то, что... У меня дети приехали, я эфир веду, меня там не ловят в доме. Не надо, потом. Да. Ребят, еще хочу сказать, мне вот э, моя знакомая подружка сказала, что мы все время со света тыкаем друг другу. Мы не друг другу тыкаем, мы просто говорим про определенный образ. Вот ты, допустим, да, не Свете я говорю, ты света, да. А вот мы тыкаем, mm -hmm. как бы чтобы было понимание, что мы как будто с кем-то общаемся. Вот это важно тоже понять момент. То есть мы сейчас общаемся с публикой, с вами, и поднимаем тему своих друзей, своих близких, своих э, коллег, э, пациентов, клиентов, всех прочим. И поэтому мы говорим «ты», мы «ты» к ним обращаемся. Но ни в коем случае не я отликаю Свете, да, про какие-то там, да, если хочешь, я говорю «Света, ты знаешь там, да». Потому что у меня... Пришла одна вот, говорит, что мы там столько понатыкались, столько друг другу гадости сказали. Говорю, а я не боюсь, и я не цепляюсь за то, что я натыкала, и это произойдет. Нет, я прекрасно знаю, что Света меня поняла, и ребятки меня тоже понимают. Поэтому я вот на этом заострила сейчас внимание. Опять же, на чем мы заостряем внимание, там формируется страх. Да, вот я вот не понимаю этого, и от непонимания приходит страх. И начинает ум да. фантазировать, ум цепляется, вот это вот идет, вот этот вот, а, непонятный, короче, раб, рабочий механизм а, ума. Ум работает горизонтально, он работает горизонтально. У него есть да, нет, один, ноль, верно, Ни, неверно. Вот, он включен либо выключен. Даже на выключателе есть минус, есть кружочек. То есть, да, дво, дво, такая двоичная система, ум работает, но осознанность, она работает вертикально, да, вот, и мы погружаемся в себя осознанно, мы позволяем себе принять все, вот, и, соответственно, э, здесь важно учитывать и вспоминать, что я осознанный, я не хочу думать об этом умом. То есть, когда мы боимся, это в первую очередь думает так ум, а почему я так думаю? Да, вот кому это нужно? Вот первый вопрос сюда помогает: а кому это нужно? Тебе или твоему уму? Просто вот э, твои личности, чтобы поработать, ну, возвыситься в эго или что-то как-то еще. Страх для чего-то он нужен, правда? Вот. Да, а, страх нужен, никогда, наверное. Нас... Всего да. Да. да. Страх, мне кажется, нужен для того, чтобы именно наше физическое тело в этом физическом мире как-то ограничить, как-то оградить. То есть если бы мы понимали, что страха не существует, у нас очень разные люди. У нас люди с разным мышлением, с разным пониманием. И если будут знать, что страха не существует, ну, представляете, там люди бы спокойно переходили дорогу, не думая о том, что их собьет машина, если нет страха. Они бы спокойно прыгали с крыш, они бы делали всякие ну, глупейшие вещи. Потому что люди абсолютно разные. И поэтому вот что страх, что боль, она нам дала, дана именно для того, чтобы нас на каком-то этапе как бы стопорить. Страх, вот. наверное, знаешь, что еще? Это же как животный инстинкт, да, страх. Да, почему? сохранение. Почему? Да, сохранение себя. Почему вот животные рождаются, они сразу встали, пошли и все прочее. Потому что у них больше страхов, и их биологический организм, он должен, должен выживать, да, и у них поэтому способность сразу, да, они от страха сразу становятся более такие э, преданные своей природе, более исполнительные, они делают какие-то больше загнаты в рамки, и, соответственно, и у них смертность больше, да, у животных, у них дикий мир, как правило, вот, а... Более беззащитные мы рождаемся, и у нас есть возможность выбора, первое, да, есть осознанность. И вот осознанность, если человек осознанно то у него страхи автоматически отваливаются. Но он понимает, что ну, это как люди раньше, боялись грозы, да, мы теперь знаем, что гроза ⁇ это вот часть природы, ее бояться не нужно. Мы осознали, что это не страшно. Мы осознаем, что это часть природы. И так во всем. И вообще, по сути, выбор формируют наши последствия, наши плоды. То есть мы думаем, прежде чем выбрать. И наши мысли, они формируют наши действия, наши последствия, нашу карму и реакцию организма. Соответственно, когда отсутствуют эти рамки страха, если мы правильно, осознанно думаем, то у нас авто, авто, автоматически приходит автономия. Вот. То есть автоматически отваливается еда если мы повышаемся в уровне осознанности. То есть наши мысли, они формируют это все. Вот. Нет, но ну, ну, вообще еда у нас да. в принципе, э, еда у нас в принципе, она с детства. Э, с детства, но это, наверное, давайте в следующей теме ее раскроем очень глубоко, потому что это действительно, ты сказала, это поощрение едой, это э, да. именно завершенность, это цикличность то есть поощрение чего-то, то есть ты выполнил вот эту программу, ты сходил на занятия, ты хорошо позанимался, ты закончил этот цикл и получая себе булочку. То есть вот это да. вот полностью круговорот, и вот это у нас формируется это в сознании. Почему потом у нас никто не, мы не можем от, от этого избавиться, потому что у нас это на подкорочке сидит, завершенность. Мы себя поблагодарили за то, что мы сделали. И вот на следующем эфире мы поглубже зайдем, почему люди, когда начинают ходить в сухие дни, почему после сухих дней они не могут выйти повторно на сухой день. Они начинают есть, есть, есть, они начинают кушать, они начинают срываться, они начинают полностью заедать. И они не понимают, почему. Но все лежит на поверхности, просто немножечко копнуть. Ну как лежит на поверхности? Мы же понимаем, что когда мы выходим... Сначала на длительные сухие. То есть не все могут почувствовать состояние автономии, оно не зависит от еды на самом деле. Это вообще другое. Вот. И когда мы выходим именно в состоянии автономии, через какой-то промежуток времени, кто-то выходит это на еде, но без еды это сделать более корректно, так скажем. И когда вы выходите в это состояние автономии, у вас отваливаются вот эти вот шаблоны, формулировки, вот эти вот, вы выходите из одной матрицы, скажем так, прыгаете в другую, вы с одного витка своей жизни переходите на другой виток, и вы видите как бы с верхнего витка, что происходило с вами. И это мы с вами обязательно раскроем на следующей теме, как это будет. Ах, я даже комментарии вижу. По да. Ущерение еды с детства – это очень важная тема. Буду ждать вас. Спасибо большое. Еще страхи, это же страх умереть тоже, страх бросить еду, что это держание, что еда, это вот жизнь, да, хлеб всему, голова, это же тоже такие же страхи установки. Также, по Ну да, э, смотрите, да. если брать просто элементарно статистику, которая, она общедоступна, э, во-первых, статистика общедоступна, если вы, в принципе, ее посмотрите, и человек, который вот смотрит, что вот мы из, э, изначально думаем, когда смотрим, на ребенка смотрим, когда он пухленький, значит он здоровенький, розовые щечки, значит он здоровенький. Вот он весь такой вот пухляж, значит это все хорошо. Когда девушка у нее есть формы, значит все хорошо. Когда мужчина и он там подкачан еще, значит все хорошо. Если чуть-чуть начинает уже худобабыть, то мы уже начинаем там, ой, у тебя там анорексия, у тебя там еще что-то, у тебя наверное там Любые болезни мы говорим, но мы же говорим это на самом деле не из-за того, что мы так на самом деле думаем, потому что многие, говоря худой, стройной девушке, что, например, ой, ты что такая худа, ну, наверное, 50% думают, блин, мне бы так. Она, да, наверное, есть. ведьма есть и не толстеет. <с <с а на самом деле это все идет на подкорочке. Потому что если кто был вот на похоронах, например, да, ну, наверное, как минимум, хотя бы на одних похоронах, большинство были людей. И люди все перед смертью, они на какой-то процент худеют обязательно. То есть за несколько дней многие люди очень у них очень сильный такой прям килограмм на 10, но не важно, насколько. На самом деле это не важно, насколько. И вот это вот у нас в сознании, оно есть. Оно есть уже очень-очень давно, что перед смертью люди худеют. Поэтому у нас идет то же самое на э, надсознательном уровне, не в сознании даже. И даже я не могу сказать, что это на подсознании, потому что мы, как мы это прожили? Мы это не прожили, мы это просто знаем вот оттуда. Вот. И мы знаем о том, что... Когда ты немножечко пухлее, значит, у тебя есть жизнь в тебе. А если ты начинаешь худеть, значит, это смерть. Как бы хорошо ты, как бы тебе не нравились худые ли, люди, или ты в худом теле, ты все равно будешь есть, еще что-то делать, чтобы себя наесть не потому, что тебе это нравится, потом ты будешь себя корить, ты будешь вот эти вот... Все, что, вот, все, что угодно, ты будешь вот съел, потом ты будешь себя гнобить за это просто гнобить, Но зачем я это сделал, не почувствовал вкуса, надо было оно мне, и вот все что угодно, но ты это будешь делать не потому, что тебе на самом деле это надо, а потому что у тебя программа нескольких поколений стоит, что если ты худеешь, значит смерть рядом. И вот когда мы это все прорабатываем, особенно, то как бы проработать в эфирах мы очень много информации даем бесплатной, но э, с каждым человеком индивидуально можно проработать только как бы ни говорили, что мы там собираем деньги или еще что-то, это естественно на марафонах, то есть каждого человека в эфирах мы проработать не сможем. Кто может сам себя самостоятельно проработать, это классно, вот. но если что-то не получается, ничего страшного, когда вы просите помощи, вы же просите помощи у своих близких, вы просите помощи там, я не знаю, просите помощи у того же водителя там трамвая, троллейбуса, чтобы вас довезли, то есть вы не в открытую просите помощи, да, а вы покупаете билетик, чтобы проехать, потому что вы не хотите идти пешком, это жизнь так устроена, это круговорот, в этом нет ничего такого, каждый человек за свои услуги хочет взять э, что-либо, вот. И просто есть какие-то определенные моменты, которые общедоступны. Общедоступные, например, это сейчас где-то деньги, где-то еще что-то. В каждой стране абсолютно по-разному. Поэтому я считаю, что это нормально, когда ты просишь помощи, когда ты хочешь себя усовершенствовать, когда ты хочешь себя понять, когда ты хочешь себя раскрыть. И да. это нормально. Это, это, ты, это ты идешь к себе любыми путями. Да. да, когда ты чувствуешь прямо то, что вот это твое. Не просто потому, что так надо делать, а ты чувствуешь, что это твое, что чувствуешь, здесь тебе помогут. Нужно в любом случае идти, если откликается. Конечно же. Да, да, да. Это очень да. Легко Поэтому, да, тема страхов, она на самом деле такая, достаточно обширная. И вот эта вот, тема страха, тема обиды, тема выстраивания границ... Самой себе, да. самому себе. Это очень важно. Потому что люди, которые, например, те же самые люди, которые говорят, там, ой, вот мне, мне вот все плохо, я, я ничего не хочу, я ничего не вот у меня депрессия. Это классно. Классно, что у вас получилась депрессия. Потому что я как-то уже писала в своем посту, то есть у меня была консультация с девочкой, которая там уже говорила, ну как девочка, ей 60 с копейками, но тем не менее. Она мне тоже рассказывала о том, что у нее очень сложные ситуации с детьми, с внуками, что ей не хочется жить, вот зачем она прожила эту жизнь. И вот в, так в таком ракурсе она жила, наверное, года два. Она просто не могла выйти из этого болота. И когда мы с ней начали прорабатывать, мы, конечно, ее ситуацию проработали очень досконально, она сейчас очень счастлива, она вышла второй раз, какой, третий раз замуж уехала в другой город, все у нее замечательно. Но дело не в этом. Дело в том, что люди даже не осознают, что все, что с ними происходит, это их направляет на их собственный жизненный путь. То есть что такое депрессия? Депрессия ⁇ это обратная сторона любви. Mm -hmm. То есть любовь, она идет безоценочная, она безусловная. Другой любви не бывает. И когда вы в этой безусловной, безоценочной любви, вы принимаете своего партнера полностью таким, какой он есть. Вот со всеми его тараканами. Но как только вы начинаете его контролировать, то есть вот это вот не то, вот это не то, вот здесь ты не так сказал, здесь ты неправильно меня обнял, здесь ты не то сделал. И вот этот вот контроль, он сначала увеличивается, сначала ты начинаешь контролировать, что он При сказал. Да, ограничение себя, да, это же наше отражение, ограничение да. себя, естественно. Да. да. Вот, сначала ты начинаешь вот это вот контролировать, потом mm -hmm. тебе начинает становиться тяжело от этого контроля, что он не поддается контролю, а другой человек не может поддаться контролю. Это природа не заложена. Он не поддается да. контролю, потом у тебя ну, вот идет выбора. разочарование, потом ты... Да. Потом ты думаешь, блин, а он ведь был изначально другого, другим, mm -hmm. не был. Это ты его таким придумал и Да, да. И после вот этого разочарования идет депрессия. Это просто обратная сторона любви. И такое, да, такое действительно бывает. С любой ситуацией можно работать. Самое главное, чтобы вы хотели с этими ситуациями работать. Потому что по-другому не бывает. Да. А по вопросам там пробежим, потому что у нас уже время, насколько я поняла, у нас уже осталось очень мало. Да, совсем. А вопросов здесь нет, здесь просто сказали спасибо, как важно было услышать. После войны и голода, генетический страх зашить. Пишут про, про поощрение еды с детства, это прекрасно тоже, мы читали уже. Ну вот, и все, что есть, плохо слышно. Кристюшка пишет. Надо вначале было. Вот. Ну, и все, получается все. Я все пролистала. Угу. Это, это у меня было склон. тоже два вопроса, мне задавали. Как раз у меня э, очень частый вопрос, вернее, не два, очень, я их скотком подразумевала. Очень частый вопрос, почему идут зажоры после сухих дней, почему не могут выйти в автономию почему не могут выйти в сухие дни. Поэтому, наверное, следующие эфир мы с Кристиной сделаем именно по этой теме, чтобы ответить, потому что это в двух словах не ответить. И еще захотелось жить, кто-то пишет. Ой, здорово. Еще мне писали, Светлана, мы смотрим ваш инстаграм, Stories, что вы постоянно там где-то либо с детьми, либо на велосипеде, когда вы работаете. Ребят, я работаю удаленно, и я тоже готова вам рассказать, как я работаю, и готова, чтобы и вы вышли тоже на другой уровень, если вы хотите. Но это, естественно, не в эфирах, это только в личку. Если, если интересна тема заработка, то да, это, естественно, не баночки, не скляночки, не крема, от этого нет. Боже, спасибо. И еще мне говорили, что написал мне один мужчина причем такой ну скажем так пожилой не знаю сколько это правда он написал что ему 103 года и ему очень нравится кристина но он стесняется что он немножко старше я ему дала контакт и знаете ребят я заметила а именно проработка страхов дает возможность длительные сухие дни. Не падает ни вес, ничего, никакого баланса, дисбаланса. И именно когда они... уходят ограничения, и ты не знаешь, когда ты выйдешь, и ты кайфуешь этого состояния, и так появляются длинные сухие дни, именно с проработанием страхов. Поэтому это очень важная тема. Да, да. она обязательно в марафонах, это тема проработка страхов тема проработка обиды, потому что обида, это, знаете, вот у нас настолько это развита тема, настолько вот ее муссируют эту тему обиды. Она у нас, по-моему, вот делает возврат в прошлые жизни, Раз, проработка родителей, проработка еще что-то. Ребят, проработка я не за то, рода, чтобы да. утопать... Да, я не за то, чтобы утопать в предыдущем говне. То есть вот это вот болото месить. Нет, нужно выстраивать новые нейронные связи, Нужно выстраивать новую модель поведения, новые знания, и именно прорабатывать то, что у вас сейчас, чтобы было будущее другое. То есть мы же понимаем сами, что в принципе будущего не существует, его не наступит. Вы думаете про завтра, просыпаетесь, и снова сегодня. Конечно, вот. Поэтому да, мы есть. прорабатываем ситуацию, которая есть сейчас. Я никогда не залажу туда. То есть я, конечно, могу вас выслушать и сделать какие-то свои наброски, но на самом деле нужно именно работать с тем, что есть. А с тем, что есть, проработать намного легче, с тем, что ты не знаешь, а то, что ты придумала само, сама себе, как ты восприняла через призму своего сознания, через свое опытное знание донесла мне как истинную а -а -а. информацию, которая такой не является и не существует. Окей. Okay. Давай я такой пал зелено закончим. Всех люблю, потому что я боюсь, что у нас сейчас все рухнет. Все, слетит. Все. Всем, всё. Да, всем спасибо. Всё, всем всё всего доброго. Ага, пока, пока.